Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео из рубрики Будни Риэлтора. Я сейчас на показе с покупателями смотрим срочную продажу в жилом комплексе Моравия и еще кое-что. Входная группа. выглядит место. Видно море, детская площадка, ландшафтное зеленение, ну все в европейском стиле. Стекло тонированное, три световые точки, На равные окна, ну, то есть, это самый, один из самых ликвидных апартаментов в Моравии. Ларис, на YouTube пойдете? <говорит> Скажите всем привет. Общий балкон. Это обратная сторона дворика. Это все номерной фонд. Но сдаться апартаментный комплекс должен в конце этого года. Это шурум 60, 60 с небольшим квадратных метров. Значит, смотрите, два санузла. Шкафы открывать не будем, в общем, они вместительные. Это готовый бизнес в апартаментном комплексе Ададжио. Здесь можно купить за 11 миллионов. Готовый бизнес. Терраса. Сейчас на нее выйдем. Он двухкомнатный. Сейчас подробности вам расскажу. Сделка регистрируется в Росреестре. Гарантированная доходность с такого апартамента будет в месяц где-то 60-70 тысяч. Гарантированно. Это с мировым оператором Акор. Видно даже море. Здесь можно купить. Волю, то есть проживать здесь нельзя только для бизнеса подробности по телефону классный вид с четвертого этажа кстати была уже комиссия уже исправили некоторые предписания в общем работа кипит и застройщик надеется что акт ввода в эксплуатацию будет получен к концу года да? Да. То есть, это апартамент у нас 26 метров, правильно? 24. 24. 24. 24. И что это, на... Минимум, да. Это минимум. Это минимум. Это вот. только А это та доля 23 метра, она за 11 миллионов. Понимаете, да, разницу? Вот. Доля, так скажем, без всяких рисков. Не надо будет там ни у кого разрешения на продажу спрашивать, а то у вас начинаются всякие там эти... К сожалению, всю инфраструктуру от Даджо показать сейчас не получится. Но она очень богатая. Бассейн взрослый, бассейн детский. Собственный пляж, на который вы спускаетесь на лифте. Ой, что здесь только нет. И банный комплекс. Вон оно, все вот там. Центральный холл доделывают хвостики. Здесь будет зона ресепшн. В общем, стопроцентные 4 звезды, повторюсь, от мирового оператора АКО. И отсюда же с центрального входа можно будет попасть в ресторан. Здесь будет ну, такой современный ресторан со, с открытой кухней, ну, наподобие как а, в Хаяте. Вот. Также пивной ресторан, концертный зал что еще дай бог память в общем полно здесь всего я имею в виду по инфраструктуре можно жить не тужить и наслаждаться отдыхом ну что у нас день второй мы припарковались на парковочке на улице островского и двигаемся в сторону улицы навагинская будем сейчас там смотреть срочную продажу ремонтом прям по сладкой-сладкой цене немножко оговорился мы будем смотреть на улице советском, но будем идти через улицу новагинская какая же она красивая Давайте прям чуть-чуть вам покажу это одна из самых красивых улиц а в городе сочи вон шпиль морпорта ну то есть понимаете насколько интересная локация на да, 350 дел Борис относится с пониманием. Так, давайте тут налево свернем. А, что я хотел сказать? Да, забыл, что хотел сказать. Ну вот, с улицы Новогинская мы идем на параллельную улицу Советская. Поднимаемся. ну Как бы вот так. Готовый апартамент, 29 метров, такой креативный. Это второй уровень, дизайнерская люстра, лестница с подсветкой. Давайте вот так же покажу, То есть вот мы зашли, здесь кухонная, обеденная зона хотел сказать, нет такого, что окна в окна, телевизор, здесь шкаф, 29 метров, цена просто подарок, самый центр Сочи. Посмотрели, решили перекусить и подумать, что покупать-то. И прям тут неплохое заведение вам. С уверенностью могу порекомендовать действительно пиццерии, но мы решили перекусить именно вот здесь. Хорошее меню. Ну, меню показывать, может быть, не буду вам, но там ну, очень все красиво, очень все аппетитно так. То есть можно посидеть внутри. А можно писать на улице, что мы решили сделать? Вот такую вкуснятину мы тут себе набрали. Приятного аппетита! Ну что, Бориса почти определилась. А вы бы что выбрали, если рассматривать данные предложения для сдачи апартаментов в аренду? Пишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Значит, Срочная продажа в апартаментном комплексе Маравия. А стоимость 1,5 миллионов, а это на 2 миллиона дешевле, чем у застройщика. А также с мировым оператором доля в большом апартаменте 23 метра. Доход начнет уже приносить в этом году, причем такой неплохой. Кому интересно, звоните, пишите, поделюсь с вами данной информацией. Значит, стоимость 10,950, по-моему. На советской 14-7 тот апартамент, который со вставками фотографий, стоит 7,950 и двухуровневый 29 метров, а 10,500 это вообще по 360 тысяч за квадратный метр, в общем халява. Короче, если вас интересует недвижимость в Сочи и в том числе в Крыму, звоните, пишите, с удовольствием помогу вам приобрести данную недвижимость. На днях еду в Крым, открывать там филиал. Ну, более подробно поделюсь уже оттуда. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость Сочи и Крыма. До новых видео. Пока.